Здравствуйте товарищи! В эфире пролетарские новости, новости в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Торговые сети начали уничтожать закупленные в период ажиотажа продукты. Торговые сети тратят дополнительные средства на уничтожение скоропорчащихся продуктов. Ретейлеры не успевают распродавать закупленные в период ажиотажа товары. Как сообщают известия, цитирую. У крупных торговых сетей по итогам марта увеличился объем товаров, которые они не успевают распродать и вынуждены списывать и направлять на утилизацию. Речь идет о скоропортящихся продуктах – хлебе, яйцах, молоке, мясе, а также об овощах и фруктах. Дополнительные затраты федеральных компаний на списание продукции и ее утилизацию достигли почти 1,4 миллиарда рублей. Буржуи ясно передают свою позицию – выбросим, раздаем, сожжем. Но ни в коем случае не отдадим голодающим, ведь в таком случае можно и прибыль потерять. Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, уже в мае заставит россиян резко сокращать расходы, даже если карантинные меры будут ослаблены. Согласно подсчетам аналитиков, доходы россиян во втором квартале текущего года упадут в среднем на 15%. Из-за финансового кризиса людям придется экономить даже на самом необходимом, Коронавирус, как и идущий с ним в комплекте экономический кризис, не страшны капиталу, ведь все издержки всегда можно переложить на плечи трудящихся. Но ну, придется челяди поголодать, зато цифры, по доходном отчете, продолжат радовать правящий класс. В Челябинске таксисты вышли на стихийный митинг из-за потери дохода. Водители собрались в районе Челябинского тракторного завода около школы хоккейного клуба «Трактор», требуя от агрегаторов повысить гарантированные выплаты. Претензии в основном касаются компаний Такси и Mobil, которые понизили гарантированную заработную плату на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, значительно упал общий спрос на перевозки. У наемных работников становится меньше работы. Они не могут получать те деньги, которыми и раньше едва прокармливали свои семьи. А на этом фоне буржуа еще и снижают гарантированные выплаты, оставляя людей совсем без копейки. В рубрику «Блокнот Волгоград. Хочу сказать» обратилась жительница аварийной, но пока еще жилой двухэтажки в поселке Максима Горького советского района по улице, названной в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Юлия, записав видеообращение, показывает пачку документов, собранную не за один год жильцами совместными усилиями, и объясняет, «Дом рушится на глазах. В доме очень много детей, в том числе и маленьких, но никто не обращает внимания на наши письма. Мы не попали в какую-то программу», — утверждает жительница. Как символично, пока первый космонавт женщины Терешкова облизывает сверху донизу действующую буржуазную власть, люди, живущие на улицах, названных ее именем, произвол этой власти, терпит. Любопытные события, доказывающие, что эпидемия коронавируса до сих пор вызывает разноречивые эмоции даже у медиков, которые находятся на переднем крае обороны, происходят в Калужской области. Замглавврача врача клинической больницы номер 8 Обнинска Анна Моисеева, предложила недовольным зарплатой хирургам увольняться. Это она написала на служебной записке врачей, которые сообщали, что перестали получать ежемесячные доплаты. Звучит словно лозунг самого буржуазного строя. Что-то не нравится? Увольняйтесь, голодайте, вылетайте на улицу. Другого пути решения проблем для наемных работников буржу не предлагает. Мы же, товарищ предлагаем тебе вступить с нами в борьбу с этим людоистским режимом, написав на почту в описании